здравствуйте сегодня рассмотрим как можно легко и очень просто укрыть виноград которому второй год этот виноград посажен был в 2015 году вот мы посмотрим как он легко укрывается обрезка уже была произведена до этого с большим запасом почек просто эти почки я весной излишне выламываю а теперь приступим к рассмотрению данного укрытия Сейчас посмотрим, как укрыл я куст, которому один год. Молодой кустик, вот так он у меня накрытый, сверху это плоский шифер. Здесь делается тридцатки доски, такой щит накрывал. Вот. В ведре также же сам. все это в ведре сделано. Вот молодой куст, лишний побег я их тоже скрутил вот так. Вот они скручены, тут картоночка. И все это аккуратно закрывается, Ложится этот щит. Обрезки я там делаю длинные, потом весной подрежу, сколько надо, или удалю зелень и накладываю. И потом еще буду делать землей сантиметров 10, больше не надо. Таким способом я укрываю все молодые виноградные кусты несколько лет. Сохранность после перезимовки очень хорошая. И мне это понравилось и быстро, и хорошо, и сохранность отличная, можно сказать. Выпревания нет, вымерзания тоже не наблюдал. Можно сказать, 99 или 100% полностью сохранность почек. Так удобно и быстро, и удобно. Первый год я накрывал, конечно, плиткой тротуарной. Нет, плитка не то, она не дышит. Лучше деревянно делать настил, она более удобнее. Ну вот и все. Укрытие куста винограда, которым второй год завершено очень быстро, легко и надежно. Всем желаю успеха и удачи. Всего доброго. До свидания.